все, может, здравствуйте всем. <с> <с> меня зовут а, Наташа. <с> да, Наташа, мне 13 лет. Вот. Я пришла на курс скорочтения, потому что я очень медленно читала. Вот. Да, к тому же у меня не было ни памяти, ни внимательности <с> в особенности. Сейчас я много повысила свой результат, и, да, 100% запоминаемости, наверное, да. вот, и в школе мне тоже это помогает, потому что, ну, потому что я использую техники, которые меня учили здесь применять, вот, что еще могу сказать, то, что, ну, у меня, как... И у Маши такая же ситуация, то, что я тоже не со всеми схожусь в своем классе. Мало с кем обычно общаюсь. Вот. И, если честно, я боялась работать в группе, потому что раньше я боялась общения с людьми. но мне было как-то даже, да. Как-то трудно снесла я в, в контакт. Вот. А здесь я со всеми подружилась и.. 13 лет, тут 12, 11, 9, или есть 14. 14, вот, дети разных возрастов, очень умненькие, хорошенькие, вот. и мы со всеми сдружились, и, ну, и это тоже мне помогло в таком плане с общением с людьми. Вот. Еще мне очень понравилась наша учительница. Как меня зовут? Она, во-первых, она очень красивая. Во-вторых, она компетентна в своем деле и очень умная, знает обо всех науках. Ну не обо всех надо она умеет общаться с детьми и этот арсенал ну арсенал человека который который может претендовать на на лучшего учителя года. 2017 да, Дмитрий Конечно, 2017 Поэтому предлагаю вам ее рассмотреть. Очень хорошо к ней приглядеться, потому что я уверена, что других таких нету. Вот, и. Но она очень хороший учитель. Я бы всем посоветовала эти курсы, потому что они во многом помогают. И детям с 4 лет до да, 55, как ä, мы говорили, самый старший ученик, Вот у меня опять. Да, может быть есть старший, я не знаю. И ä, люди учатся перестраиваться, учатся учиться чему-то новому вообще. Поэтому это очень полезная штука. да. Корсе. Значит, ну, что ты курсе. Ну да. What? What? Вообще, Но, Наташа, спасибо за, да. за столь развернутый отзыв. Ты yeah. проговорила аж 4 минуты. <laughs> спасибо. Давай yeah, теперь yeah, дать слово твоей маме. Пару слов. Ваши впечатления yeah. о занятиях. Мне, мне Удало. Да, я заметила, Наталья стала больше раскрываться, потому что она была... стала раскрываться и психологически, и на успеваемости я тоже заметила. Не знаю, или совпадение, или на самом деле порция помогли на вторую четверть, очень хорошо закончили, в отличие от первой. Угу. То есть у нас время курсов на их выпало. Ну, как уже было сказано, она стала больше уверенная в себе, и это дало ей свободу больше действий в плане ну, доверия людям. То есть она стала больше как бы доверяться людям, и, соответственно, уже лучше сходить с людьми. А раньше мы тоже ходили на разные курсы, да? но там ей как-то было не очень, и она быстро оттуда уходила. То есть еле мы ну, успевали ну, как бы, дотянуть до месяца, потому что как бы был так На эти курсы она прям очень с удовольствием идет, У меня здесь появились друзья, и здесь интересно, весело. Есть, спасибо вам за такие курсы, и Анастасия Олеговна, всем вам. Все будем продолжать, если у вас что-то еще есть, Нам очень понравилось, мы будем продолжать советовать. Будем. Спасибо, Спасибо вам за совместную работу.